Эта аудитория 11 февраля в воскресенье пройдет 284 номерной турнир UFC На очереди у нас главный бой основного карда турнира в полулегкой весовой категории между Яиром Родригесом и Джошем Эмметом Вероятнее всего это, кстати, будет претендентский бой Джош Эммет, 37-летний боец из США, провел в профессионалах 20 боев, 16-18 из которых одержал победы Бывший борец, но неплохо отдались ему навыки ударной техники, и ударные техники. в принципе, это позволило в своих боях выступать припочтительно в стойке, лишь изредка подключая борьбу. Работает в этом аспекте довольно-таки разнообразно. чередует удары как по голове, так и по корпусу соперника. Неплохо путает противников этими переходами по этажам. Имеет Джордж в своем арсенале Просто пушку огромного калибра в рукаве. Может он долго ждать искать подходящего момента, чтобы расчехлить это оружие. Если получается с него выстрелить и попасть, то в большинстве случаев противник отправляется в царство Морфея. Если же дело доходит до борьбы и партера, то Джордж вполне неплохо справляется и в этом аспекте. Может он перевести, удержать и накидать граунд паундом в партере, но это достаточно энергозатратно, поэтому американец пользуется этим довольно-таки редко. Функционал Эмита при его а, размеренном стиле ведения боя с натяжкой хватает на 5 раундов. А, в крайнем бою победил Келвина Кеттера раздельным решением в 5-раундовом поединке. Ну, на самом деле победа должна была отойти Келвину, но судьи сотворили очередной булшит, как это бывает в UFC, и отдали победу Джошу. Кеттер не показывает ничего нового и интересного для публики в своих выступлениях, и все решили а, дать шанс Эмиту Для, для промоушен более выгодны свежие имена, новая кровь в топе дивизиона, а не какие-то там адекватные судейские решения. Ну Его соперник Яир Лодригес 30-летний боец из Мексики, провел в профессионалах 20 боев, 16 из которых одержал победы и в одном бою был отмечен э, как без результата поединок. Лодригес выходит из Тэквондо, имеет черный пояс в этом виде спорта, предпочитает он драться в стойке, где обладает достаточно опасными, резкими и довольно-таки непредсказуемыми стилем. Э, стилями ведения боя. В частности, отличается высококлассной работой ног. Это вот э, довольно-таки интересный аспект в его стиле. Ну, кроме хорошего футворка, качественно работает мы по всем этажам противника, не стоит на месте и бокс Родригеса тоже с каждым боем виден э, прогресса в этом аспекте. Нет у Яира накрутирующего удара но может похвастаться неплохой выносливостью. А позиция Радлиса, последние 10 боев UFC топовая. В промоушене мексиканец потерпел всего два поражения. Первое поражение было от высокоуровневого парца Фрэнки Эпгера, который переводил яйцо в партер и там избивал граунд энд паундом. Ну, тут нужно учитывать, что все-таки на том этапе карьеры Франки Эдгара, во-первых, Франки Эдгар был очень серьезным бойцом, плюс очень выносливым борцом, и он вполне мог работать в высоком темпе, переводить, ну, вот это вот стоит брать на заметку. Ну, и второе поражение было от Макса Холлова, где Родригесу практически не давали шанса, но он доказал показал конкурентный бой и смотрелся очень неплохо. В крайнем бою выиграл Брайан Артегу, так как тот получил травму плеча в партере, но в целом в стойке Яир смотрелся гораздо лучше Артеги, хотя Брайан в последнее время хорошо прибавил в этом аспекте, что было заметно в том же бою против корейского зомби, где Артега просто деклассировал его именно в стойке. Ну Чтобы бой перейдем, вот это не преимущество будет на стороне Яира в размахе рук на 2 сантиметра, рост выше на 11 см, размах ног больше на 5 см. Яир моложе своего оппонента на 7 лет, э, и в карту я бы предпочтение отдал на сторону мексиканца. Без вариантов. Да, Эмит умеет распределять свои силы на 5 раундов, но ко второй половине боя замедляется, его активность падает. Джордж выискивает возможность, чтобы расчехлить свои пушки и нанести серьезный урон в моменте. Яэль же имеет хорошую реакцию, лег на, на ногах и быстро уходит с линии атака, атаки противника. Часто меняет стойки, комбинирует удары ногами и руками. Эмит базовый борец, но свою борьбу он практически не использует, так как это достаточно энергозатратно для американца с его функционалом. Эти навыки ему нужны в основном для защиты от тайкдаунов. Конечно, если подвернется хорошая возможность перевести и набрать очки, Эмит, конечно же, этим воспользуется. Не думаю, что его геймплан будет строится вокруг борьбы, но в бою с Холовым Родригес допускал серьезные ошибки в клинче, после чего даже Холовый смог его переводить. Если такие ошибки будут сэми, то он обязательно этим воспользуется. Ну, в этом противостоянии шанс закончить бой досрочно, в принципе, есть у обоих соперников. У Эммета есть шанс нокультировать соперника мощными попаданиями в стойки. Яир имел в крайних боях нехорошую привычку зарубаться, что может привести к печальному исходу для него. Тот же Родригес частенько люблю, э, любит выкидывать... Э, Хайкики в голову, и для низкорослых соперников эти удары достаточно опасны. Кроме того, что минусом низкой стойки это является высокая вероятность пропуска франкиков -ки -фран в бороду, который Яир частенько практикует. Плюс к этому варианту в том случае, если бой зайдет в глубинные воды, глубокие воды, вполне вероятно, что Джош к тому моменту может пропускать достаточно урона, чтобы улететь в нокаут от хайкика в голову, который тот же Яир, ну, Яир тоже любит практиковать. В общем, тут я больше за победу Яира, но если Родригес будет драться с Эмметом, как с Холлоуэм, то я думаю, что победа Джоша тут очень вероятна. Родригес допускал в том бою просто дохренища ошибок, которые в бою с Джошем будут просто непростительны. Но вопрос, сможет ли Эммет навязать темп, похожий на то, что навязал Макс. Я думаю, вряд ли. А плюс у Родригеса есть команда, которая придумывает план на бой. Это очевидно. Со Стивенсом я и работал в одном ключе с Холлоуэм и Артегой в в принципе, в другом ключе. Если команда Родригеса построит правильный план на бой, а, я думаю, что она его построит, то больше шансов на победу тут, конечно, будет у, у мексиканца. Более интересная работа в стойке, огромный арсенал ударов ногами, реакция и скорость, те аспекты, которые шансы -то -то увеличивают. Удары ногами по корпусу это, в принципе, отдельная история. Жесткие, плотные, хлесткие. Спросите у Джереми Стивенса, он вам точно не соврет. Если эти удары будет Хауэ Теммит, с это будет фиаско. Я бы в этом бою предпочел поставить просто на победу Яира за коэффициент 1.84, так как это пятираундовый бой, Виктория может быть как решением, так и досрочно. Можно присмотреться к варианту с тоталом больше 2.5 или то, что раунд 3 начнется, если на них будут давать адекватные коэффициенты. Думаю, что бой зайдет во вторую половину в принципе, Родригес будет уходить от мощных панчей в первых раундах за счет скорости и футворка, а Эмит будет избегать нокаута за счет хорошего держака. Что будет после первой половины боя? Ну, тут